По поводу просветления, сразу же несколько слов скажу, чтобы свою позицию очертить в этом вопросе. Это не очень понятное понятие. Разные учения разные в это вкладывают. У меня есть свое представление об этом, я с вами поделюсь. Но на самом деле есть относительное просветление, а есть абсолютное просветление. Вот относительное просветление мы решаем каждый раз, когда у нас. Получаем каждый раз, когда решаем какой-то вопрос. Вот вы кроссворд разгадываете, там 6 букв на г. Как что? Ах, да, да! И у вас легкое ощущение просветления. В этот момент вы даже на какое-то время находитесь в состоянии остановки внутреннего диалога. Потому что было напряжение, потом есть. Или когда вы сняли тесную обувь, у вас тоже просветление наступает. А абсолютное просветление – это ситуация, когда видящий начинает смотреть на самого себя. И вот здесь нужны пояснения. Кто такой видящий, что значит смотреть на самого себя? И тогда вы поймете, почему я не ставлю это в задачи данного курса. Я в детстве любил смотреть в зеркало и смотреть прямо в зрачки к себе, ну, в отражение. В какой-то момент становилось страшно. Никто не игрался так, но. И я не понимал, почему мне страшно, но было прикольно, что страшно, и это манило. А срабатывали, естественные, системы защиты. Потому что когда ты смотришь в зеркало обычно, ты же себя не видишь. Ты не видишь того, кто видит. Ты видишь губы, нос, брови, волосы, если надо причесаться, и так далее, но она не себя. А вот попытаться увидеть себя в зеркале, тут же возникает, а кто я? Я вот это отражение, тут понимаешь, нет, потому что год назад отражение было симпатичнее, например, кучерявее. Ну, а кто это? Кто тогда был, кто сейчас в зеркале отражается? И люди, которые думали над этим, в ведической традиции их называют риши, мудрецы, и они пришли к пониманию, что и это тот, кто смотрит, не то, что видится, поэтому ответить нельзя на вопрос, кто я такой предметно. Если вы говорите, что я дворник, то вы смотрите на себя в роли дворника, это не вы, это только роль, и все, что можно увидеть – это только роль, ну, или какой-то фрагмент – это мое ухо, это моя нога, но это же не я. А кто я? А я тот, кто видит. А как я выгляжу? А непонятно, как я выгляжу. Потому что как только мы найдем форму того, кто смотрит, это опять будет не тот, кто смотрит, а его форма. Это понятно? Лучше не заложил Но я вообще простые вещи рассказываю, которые, наверное, в детстве ко многим из вас в голову лезли. но ну, мы их выкидывали, потому что думали, ну, кто я такой чтобы придавать серьезно значение. Так вот, просветление – это когда ты увидел видящего. Во всех остальных случаях мы смотрим на какие-то объекты. Вообще сознание человека, как в одной из ведических притч сказано, можно оподобить дерево, на котором живут две птицы. Одна все время клюет плоды сладкие, и горькие, а другая ничего не клюет, она только наблюдает. Вот та, которая наблюдает, это и есть наблюдающий насмотрение. Это и есть тот, кто видит. Патанджали называл его Пуруша. Вайшнавской традиция его называют наслаждающимся. То есть все плоды нашей деятельности достаются кому? Ну, тому, кто смотрит это кино. А мы только фигурки, которые действуют. Из этого есть выход перестать быть фигуркой, которая просто прыгает на экране, а стать тем, кто смотрит. Катя, мне вот сейчас мысль пришла, чтобы сравнение показать. У нас же есть зеркальце? Вот да, я вижу. Дайте мне зеркало. Спасибо. Вот если я видящий, то мое сознание – это вот это зеркало. И чтобы что-то увидеть, я смотрю в зеркало. Это увеличительное зеркало, это помутненное сознание. Вот, ага, вот я Татьяну вижу, вот Сергея вижу. Да? Сознание – это всего лишь зеркало. На что мы его направим, в то он и окрашивается. Вот так я смотрю, ага, Настя вижу. Вижу Настя? вижу Настю. И когда человек таким образом смотрит в мир, он все время отождествляется с тем, что видит. И он думает, о, я есть Настя. Потом взгляд перевел, да не, я Сергей и так далее. Человеческий ум имеет способность отождествляться со всем, на что он направлен. И вот до тех пор, пока я не поверну зеркало на себя и не начну смотреть свои зрачки, я себя не вижу. Я вижу внешний мир, который отражается в моем сознании. Сознание это есть отражение, вы это можете в справочниках почитать, в энциклопедиях, в словарях, определениях. А что нас заставляет смотреть на всех, но только не на себя? Скучно. Нет у нас этого вкуса. Нам все время кажется, что вот мы направим машину на материальные машины, извините. А, это я думаю о машине. А направим свое сознание на материальные объекты, и там будет весело, и там будет здорово. А потом направим на чувственные объекты, и там будет здорово. И вот мы все время занимаемся этим отождествлением с какими-то объектами внешними. И, собственно говоря, уровень развития человека определяется тем, с чем он отождествляется. Вот эта вот знакомая вам пирамидка, которая определяет категории внешнего мира. Но если быть точным, внешний мир вообще не имеет к этому никакого отношения. Это то, как мы интерпретируем внешний мир. Это категории человека, в которые он втискивает внешний мир и соответственно, вот и считает, что внешний мир вот он такой. Поэтому... А что такое просветление? Это когда тебя не влечет ничего, кроме вопроса, кто я, кроме желания увидеть видящую. Моменты, когда зеркало я обращаю на себя и смотрю в свои глаза. Ну вот так вот, как мы делали когда-то в детстве. И это настолько неожиданно что чаще всего срабатывает защита, и откладываешь зеркало, и бежишь заниматься какими-то внешними вещами. Потому что ты чувствуешь там счастье. Вот я сюда шел, видел, как стоят люди, курят на морозе. И я понимаю, что у них в 6 часов вечера заканчивается рабочий день, и вот они дожидаются этой секунды, чтобы бросить бычок. И в этот момент у них просветление. Я иду домой. И им кажется, что вот... вот вот этот долгожданный момент наступит, и будет счастье. А потом они идут, идут, приходят домой, а дома надо котлеты жарить или там с женой ругаться. А? И ты думаешь, блин, когда это закончится, я посмотрю сериал. И ты думаешь, вот оно счастье. А ты смотришь сериал, а он тупой. Ты думаешь, господи, боже ты мой, уже и нет сил встать, сейчас я засну, и будет несчастье. А сон не приходит, бессонница. И вот, вот так вот мы идем все время за какими-то внешними вещами. Поэтому Риши говорят, что внешний мир это страдание. Причем даже те, кто жил в раю, да, посра... Все же относительно, да? Например, зима, ты страдаешь от холода, а потом весна холода нет, и тебе уже лучше, правда, потом комары появляются. Но вот этот переход качественно существует. Поэтому есть истории, когда. Я всегда так символически к этим историям отношусь, когда великих сподвижников, побывавших в раю, спрашивали, ну как там? Они говорили страдания. По сравнению с чем? По сравнению с тем блаженством, которое ты получаешь в секунду единения с самим собой. И теперь возникает вопрос, а что это такое с самим собой, кто этот видич? И я вот последнюю порцию на сегодня в этом смысле скажу вам, а дальше у нас будут еще возможности развивать это если захотите. А, со, таинство великое состоит в том, что вот этот видящий во мне, там, в Кате, еще в Кате, mm -hmm. да, в Галине, в каждом из нас, это один и тот же видящий. Поэтому в тот момент, когда я поворачиваю зеркало на себя и докапываюсь до вопроса, кто же видит, я дохожу до того видящего, который есть в каждом из нас. Это Бог. То есть Бог одновременно существует в сердце каждого. И в вне нас. То есть мы все, вот все мы живые существа, не только люди. Мы все содержим в себе вот это вот зерно. Я есть. Я есть, это есть видящее. Он смотрит через нас. Поэтому в этот момент вы понимаете, что и вы, и собака, и воробей, и даже кристалл на колечке вашем – это все в сути, по сути, одно и то же. И вот когда ты получаешь этот эффект, это просветление. Но до тех пор, пока у нас куча тревог и желаний, а тревог и желания – это две стороны одной монеты, нам некогда смотреть в зеркало. Это очень скучно. И вы столкнетесь с этим, когда мы будем делать простоводные, простейшие практики. А ваш ум, который уже привык жрать, жрать, жрать, жрать, жрать, жрать, жрать внешние объекты, будет говорить, подожди, что за карантин? Это что за аскеза такая, дайте мне пожрать, это очень скучно, сидеть и дышать, и следить за дыханием, это очень скучно. Мне нужен экшен, я хочу американский боевик или хотя бы поругаться с кем-то. Все, и это все отвлекает, и ты не можешь смотреть на себя. А даже если смотришь и видишь просто там, вот что-то я брови сегодня не выщипал. Это не ты, это брови. Так что вот задача прийти к просветлению за эти восемь встреч у нас не стоит, но попытаться прочувствовать некоторые состояния, которые, возможно, могут стать для вас новым опытом и дверью в дальнейшее развитие, да, такой цель я стал. И для этого у нас есть генабхарава тантра, и есть замечательные по простоте своей, невероятно сложности по простоте своих упражнения. И я попытаюсь вам дать не просто интеллектуальное понимание их, а внутреннее их проживание, потому что это тантра.